Привет! Вы на канале Ютуберс, и сегодня у меня долгожданный номер по Лего третий номер 2020 года. Я его уже ждал два месяца, потому что теперь журнал Лего выпускает выпускают раз в два месяца. Ну вот, этот долгожданный номер, содержимых с Артёмом, который мы посмотрим чуть позже. Давайте приступать к журналу. На первой же странице, как в прошлом номере, у нас здесь привет из Нибели, выиграй приз. Мне понравился рисунок Михаила Пинеджи и Михаила Смольякова. И в этот раз я заметил, что дети постарались. Здесь у нас Джек что-то говорит, то, что сегодня у нас телефоны не выключаются, твоя игрушка Лего, Мегакомик, кстати, мне... Кстати, вы заметили, что раньше там был только один кадр, а теперь из комикса, видите, берут два кадра. Прикольно. Ну, у нас здесь жуткий материал, тебе понравился журнал, расскажи, что ты о нем думаешь. Страницы. Здесь нужно написать номер страницы, которые одержимы. Ну и давайте дальше. Здесь наш призна... призрачный шахтер. Давайте посмотрим на самую мини-фигурку. Вот как она выглядит. Вот такой динамит. Особенно мне понравилась вот эта сумка через плечо. Кирка, шапочка. На шапочка динамит и кирка очень давно встречаются в лего фигурках. Поэтому, не знаю, могли бы шапочку как-нибудь улучшить. Вот одержимое а лицо. Вот второе. Видите, оно такое классическое, просто добавили такие капельки пота, в общем. Давайте дальше, здесь у нас поиски настройки. здесь строители все раскидали, и нужно найти сколько там лопат, и, и в общем всех инструментов. Здесь у нас комикс, комикс мне в этот раз понравился, про вот, пирата Питера, про призрака, то есть в этот раз я смотрю, что леговцы постарались над комиксом, и сделали его таким крутым, в общем. Я оценю его на пятерку. Ну и давайте дальше. Как всегда, после первой части нашего комикса у нас идет здесь блок головоломок, Салли на винтике. Впиши здесь буковки, чтобы восстановить сладкую Салли. В общем, у нас здесь опять комикс. Останавливайте, пожалуйста. На следующей странице после... Комикса у нас глум шарики. Здесь э, команда охотников за поведениями пускает шарики, но в некоторые из них попадают призраки, и они становятся с глумом шарики. В общем, вот здесь Джек кид... атакует шарики, но только несколько из этих его атак попадут в глум-шарики. Определи какие, с помощью линейки, в общем. Здесь у нас зеленое безумие. Тут нужно найти вот эти все здания. Вот на этих картинах, ну вот на этом развороте. То есть вот ищите тут в этом зеленом тумане. А еще здесь нужно найти вот такой антипрозрачный пистолет. JB. В общем. Кстати, я заметил, что вот здесь почему-то нужно найти только старые наборы из первого сезона Лего Хидэнсайд. Не знаю, могли бы и сделать из второго сезона здесь, чтобы еще найти. Здесь у нас ужасная кабинка. Джек и Паркер гонялись за одержимым с пьюером и призраком, но он селился в кабинку. И когда они прибежали, куда прибежал спьюер, здесь оказалось так много кабинок. И вот по этой дорожке нужно определить, какая дорожка попадет именно в одержимую кабинку спьюером. Здесь у нас постеры спьюер против охотников за привидениями. Вот они здесь гоняют на сладкой соли. Не знаю, почему Джейби не за рулем, Что, машина катится на автоуправлении у них, что ли? Не знаю. Вот здесь у нас крутой спенсер. Ну и давайте следующий постер. Здесь у нас призраки в моей голове. Вы видите, что вот у Джека из головы вылетают призраки. Кстати, вот опять же здесь спенсер. Ну и давайте дальше постер мы пока отложим. Пугающий шампур передай на нас. Здесь нужно найти здесь нужно найти ананасы, всякие фруктики, которые пожелает вот этот вот одержимый человек. В общем. Здесь у нас красивое нашествие. Это вот в прошлом журнале сайт, который тоже есть на моем канале. Там был старый набор Лаба Джейби, то есть. А вот здесь я в прошлом журнале, кстати, пожелал, чтобы они сделали вот здесь про новый набор. Кстати, вот это вот крысы, крысашон, в общем. Ну и мне понравилось то, что они... Как бы леговцы решили сделать так, чтобы в этом номере они показывали свой новый набор, рекламировали новые топовые наборы, в общем. Вот он, скачай приложение, Hidden Side, вот все такое. Играем, вот, кстати, сейчас есть новый режим мультиплеера, там типа сканируешь, можно с друзьями играть и в режиме дополненной реальности. То есть раньше был только набор, и там призрак виднелся, вот как вот здесь показано. А сейчас здесь можно играть, как в отдельную игру, просто сканируешь набор и там бел, по миру Hidden Side. На следующей странице у нас... Вторая часть. Свет в конце туннеля. Как вы видите, вот здесь Джек и Паркер гоняют содержимого шахтера. Видите, они вот здесь взяли у одержимого шахтера динамиты, чтобы он не пускал в них, а он кидает в них гу. Останавливайте, пожалуйста. Вот они здесь, как вы видите, стреляют, в общем. И наш одерживый шахтер становится обычным, видите, здесь они вот этого призрака крутого поймали. А этот полетел в воду. И потом он типа говорит, что я как раз хотел после работы пойти на море. Только забыл взять полотенце, смешно, кстати. Здесь у нас дикая гонка! Это бродилка, И Вот это стар для одержимого шахтера. Это стар для наших героев, в общем. Иди вот по этим Иди вот по этим кубикам, в общем. И дойди до финиша. И определи, кто лучше? Команда Паркер и Джек или одержимый шахтер. Кто быстрее, в общем? На следующей странице у нас ищи во тьме. Здесь в Пентер убежала от. Джека, и Спенсер бежит обратно к Джеку. Но он не должен не попасться ни одному призраку на глаза. В общем. Здесь у нас пираты, как и в прошлом номере. Номер тоже был одержим. В общем. И это теперь фишка Лего Хиденсайда, то что теперь в каждом номере есть отдельный Рубрика «Призрак журнала». В общем, здесь нужно победить этого призрака. Вот здесь у нас э, крутой пиратский призрак. И анонс. Здесь у нас будет крутой Джек и Спенсер. Кстати, у меня у нет ни одного набора по Лего Хиденсайзу, но я очень хочу Спенсера. И вот как раз здесь Спенсер. Новая мини-фигурка Джека. У меня есть Джек в капюшоне. Это первый выпуск журнала сайт, который тоже есть на моем канале. В общем, а здесь он в кепочке, вот, из нового сезона. Телефон у меня, кстати, такой есть. В общем, это не самое главное. Вот как будет выглядеть новый журнал. Я его буду ждать, он будет в сентябре. В общем, давайте... На задней обложке здесь у нас игра Мемо. Пару прыжков называется. Здесь каждого персонажа по две карточки, в общем. И, кстати, я заметил, что теперь персонажи в разброс как-то. Раньше вот здесь было две карточки, здесь две, здесь две, здесь две. То есть они были рядышком. А сейчас они специально сделали, что они разнобой, в общем. Смотрите все видео на канале Ютуберс. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо. Всем пока. лягахи на сайт.